В различных духовных традициях это называется по-разному. Это называется нирвикальпасамадхи в индуистской традиции. Кто-то может говорить сатой, но это не совсем верно. Кто-то говорит даже просветление, это неверно. Просветление – это выше. Окончательное просветление, то, что должно называться просветлением, это очень похожее подобное состояние, но оно постоянное, оно не проходит семнадцатой ступени она все-таки проходит и вот на этой семнадцатой ступени вы чувствуете, что вы обрели в жизни все. Вы чувствуете внутри абсолютно полное удовлетворение. Внешне ваша жизнь может совершенно быть в руинах. Процесс трансформации, который проходит человек на тринадцатой ступени, на четырнадцатой он очень часто сопряжен с потерями, с материальными потерями, с внутренними потерями. Человек теряет внутренние ориентиры. Он чувствует, что он никто. Он говорит, все, я никто. Он реально себя так чувствует, он потерял себя полностью. И это ощущение, оно лишено романтического орела на самом деле. Да? Когда говорят, вот я никто, вроде такой просветленный. Это не совсем так. Терять полностью себя – это и страшно, и больно, и неожиданно. И человек в недоразумении, он говорит, вот это да, вот такого я не ожидал совершенно. Встретил свою родную душу, и вот через некоторое время я никто, нормально, интересные дела. А ну вот, да, так происходит. И он чувствует себя ничем, никем. Он чувствует жизнь вокруг себя, одновременно и пустотный, и в то же время необычайно наполненный. Он чувствует этот божественный покой, и в то же время он может ощущать и некоторую тревогу по поводу своего будущего, потому что он потерял все ориентиры, он потерял, скорее всего, потерял прежнюю работу, потерял многие связи с друзьями, с родственниками, с родными. Он может чувствовать и абсолютное одиночество в этом мире и чувствовать, что этот мир полностью един с ним. Чувствует каждую травинку, каждый листочек, ветерок чувствует на своем лице. Небо ему родное, все ему родное и близкое. Вот такие и многие-многие другие состояния на 17 ступени. И вот тут уже любовь, любовь, а к вашему РД-партнеру она растворяется, она исчезает. И многие люди даже как-то обеспокоены спрашивают, «Послушайте, Андрей, а что теперь? Любовь прошла? Я не чувствую того притяжения, которое чувствовал раньше к своей родной душе, к своей половинке. Я, его, я чувствую с ним единство, но это единство такое спокойное, такое естественное». Она одновременно очень наполненная, но духовная, я чувствую и понимаю, то, что она духовная. И в то же время я умом, то есть мне ум говорит, что, а что это такая любовь, что ли? То есть нет той страсти, нет того запала, задора, нет тех волнений, нет тех терок, которые на тринадцатой ступени, даже нет той радости, которая на пятнадцатой ступени была, всего этого нет. Покой, единство. И вот это божественное состояние рая, полное удовлетворение всех своих потребностей. Вот тут вот очень много любви, но любовь тонкая, тонкая, тонкая, тонкая. Любовь-единство. Любовь-свобода. тире Любовь и свобода на 17 ступени только познается человеком что любовь и свобода это и есть одно. Очень тонкое, вибрационное состояние, которое довольно трудно выразить словами, но если вы его переживали, вы прекрасно о нем знаете. И вот тут я не могу не сказать о том, что вас 100% поджидает на 17 ступени. Все, кто туда дошел и вы там основательно закрепились, вас там это ждет. В какой-то момент... Вы увидите не только единство всего, что все едино. Вы это почувствуете. Вот всей, всем своим телом, каждой клеточкой, всем своим существом все едино. Н нет никакой разницы между чем бы то ни было. Нет никакой большой, даже не то, что большой, как сказать, нет существенной разницы между человеком и э листочком, или мухой, или автобусом, например. Вот все настолько едино, все разлито, что все, все одно есть. И в какой-то момент вы почувствуете вот эту колоссальную свободу. Это как бы иррациональное ощущение. Потому что внешней свободы может быть вообще особенной не быть. Вы как жили, так и живете, может быть, даже хуже живете. Вы стеснены м -м -м, в средствах у вас не стало, денег, например, да? То есть, казалось бы, там никакой свободы вообще нет, все плохо но внутри вы чувствуете колоссальную свободу. И вот если вы движетесь еще дальше, еще глубже по 17 ступени, то вы чувствуете, что вы на самом деле понимаете, осознаете, что вы на самом деле чуть ли не всемогущий. Или даже такая мысль, я же теперь я могу все, мне все доступно. Вы можете даже сами удивиться своей мысли, своей такой вот идеей, но внутри у вас будет четкое ощущение, что вам действительно, реально, все доступно. Нет ни разницы между чем? Нет между какими-то предметами никакой разницы. И захвати вы это или то, это будет. Захвати вы, чтобы это произошло, это стало, это будет. Потому что в этом нет ничего особенного. Это все то же самое, что и все другое. Все равно, все едино вы чувствуете всемогущество и вот тут такая штука тут к вам сто процентов сто процентов не сомневайтесь к вам придет духовная гордыня и скорее всего она придет так незаметно, что вы не почувствуете не поймете не уловите что это духовная гордыня потому что грань настолько тонкая между вашим реальным ощущением единства, огромные силы, вы можете чувствовать колоссальную силу. Это грань между вот этими состояниями и тем, что это принадлежит вам. Это вам не принадлежит. Это принадлежит Богу, если можно так сказать. Но этот человек так выражается, это вообще никому не принадлежит, это есть, это бытие. Это вам не принадлежит. Вы не можете этим распоряжаться. Вы не всемогущие в том понимании, как это понимает человек. Но вот эта тонкая грань может быть нарушена. И вы почувствуете, можете почувствовать, да, я могу все, мне все доступно. И это не просто будет мысль, это будет колоссальная энергия. Она из вас будет вырываться. Она будет вас не то, чтобы вдохновлять, но вас будет переть. Это то, что называется, человека прет. Вот его прет. И у него нет никаких границ, у него нет никаких препонов, он не видит никаких препятствий. Для него все едино, все доступно. Он всемогущий. Очень тонкая грань. Вы соскальзываете в гордыню. При этом вы можете себя не называть Наполеоном, Иисусом Христом, не можете, можете не называть себя Спасителем, или даже можете не называть себя Просветленным. Вы можете себя никак не называть, а наоборот, говорит: «я никто». Но внутри будет это ощущение, как бы всемогущества, как будто вам принадлежит все, доступно все, и вы можете все. Это колоссальное эго. Колоссальное безграничное эго. Как ни странно, человеку замесить это бывает трудно. Со стороны другие могут замесить, но у вас так много силы, что кто бы вам что бы ни сказал, ха, вам все равно. Вы это никак не воспринимаете. Это называется беспредел. С 17 может произойти мощнейший скачок до 25-й ступени. 25-й ступень называется без ограничений, но no лимит, беспредел. Да? Когда вам кажется, что вам доступно все, и вы хохочете и смеетесь над теми людьми, которые говорят о карме, о наказании, о том, что нужно так-то делать, а нужно не так делать, вы свободны. Да, у вас есть свобода, это реально, вы внутри имеете колоссальную свободу, но воспримете вы мои слова или нет, сейчас я обращаюсь конкретно к вам, конкретно к вам, тот, кто меня слышит и понимает, о чем я говорю. Так вот, я обращаюсь к вам, есть такие замечательные строки. «Все мне доступно, но не все мне полезно». Все мне доступно, но ничто не должно владеть мною. А придет такой момент, когда что-то вами завладеет. Вы не заметите. Вы не заметите, как ваши вибрации резко упадут вниз. Вы можете соскользнуть в самое начальнейшее зло. Я не преувеличиваю и не пугаю. Я рассказываю конкретные случаи жизни, которые я наблюдал. И вам совершить это зло ничего не представляет. Вы не видите никакой разницы между злом и добром. Это так и есть. Это не иллюзия. Но как вы это применяете? Как вы это используете? В том состоянии, состоянии 17 ступени, тем более 25 ступени, любые увещевания, слова, скорее всего, будут бесполезны. Не захотите их слышать, вы над ними будете смеяться. Вы будете считать меня ограниченным человеком, будете считать других людей ограниченными людьми, а себя считать будете полностью свободными. Но придет момент, а он обязательно придет, когда вы поймете, почувствуете, осознаете, что всякий беспредел приводит к полному пределу. Вслед за двадцать ступень идет 26 шестая ступень. Называется «Чистка-2» или, короче, «Ад». Очень-очень-очень жуткая чистка. Очень жуткая чистка. По сравнению с тринадцатой ступенью гораздо мощнее. Пугаю я вас? Может быть, немножко пугаю, не знаю. Но я рассказываю вам так, как есть. Я видел, все, что я вам рассказываю, я видел это. Частично я пережил на своем опыте это, Когда я попал в ловушку духовной гордыни, это было в 2004, нет, 2005 уже году, но я не заметил, мне некому было сказать об этом. Я сам это не чувствовал, я чувствовал эту беспредельную а, силу, слишком много любви, которая превратилась в гордыню. Любовь к самому себе в первую очередь. Мне не стыдно в этом признаться, потому что на самом деле многие люди с этим сталкиваются. Слишком много любви, любви на семнадцатой ступени приводит к беспределу, а беспредел приводит к полному пределу. Если же вы чувствуете в первую очередь любовь не к себе, а любовь и безграничную благодарность, к высшей силе, к Богу, которая открыла вам все это, открыла вам эту свободу, открыла это вам безграничное счастье. Если вы чувствуете любовь и безграничную благодарность именно к этому, то вы избежите этой ловушки. Как написано, надломленные ветви не сломает, не сорвет. То есть вы не будете ничего вредного делать совершенно. Вы будете чувствовать, что это недопустимо, что это не по-божески. Вы будете чувствовать это внутри. Если вы будете ориентированы на истину. Истина состоит в том, что эта сила, безграничная сила, вам не принадлежит. Она никому не принадлежит, она есть сама по себе. Да, вы можете пользоваться ей как угодно. Все вам дозволено. Да? На 17 ступени вам все становится дозволено. Свобода. Но не все вам полезно. Карма все-таки существует. И все, что мы делаем, рано или поздно, в свое время, к нам возвращается. И когда наш собственный беспредел... Наша собственная гордыня. И многие другие какие-то ошибки возвращаются к нам. Мы не просто испытываем боль, вот эту дикую-дикую боль 26-й ступени, не только это. Мы понимаем еще, но если мы разумные люди, да, если вы разумный человек, вы понимаете, нафига надо было это делать? Ну это просто глупость. Это просто какое-то какое озорство. Вы знаете, я так много времени этому уделяю, потому что на самом деле мне больно, mm. что ли, обидно, наверное, неприятно. Больно, обидно и неприятно смотреть, как люди попадают в эту ловушку, ловушку гордыни, ловушку беспредела. И очень неприятно, когда они эту ловушку пропагандируют для других людей. Они другим людям говорят, нет никакой кармы. Все, я отменил карму. Вы знаете, нам писали такое письмо. И в этом письме, довольно длинное, я помню, несколько лет назад мы его получили, в этом письме сквозит, вот прям сквозит таким ураганом, шквалом энергии 25-й ступени, предела, можно все. И в этом письме есть такая строка, я отменил карму. Я отменил карму. Все ясно. Понимаете? Все. Это полный беспредел, который довольно быстро приведет к пределу, к полному пределу 26 ступени. Слишком много любви, человек не выдерживает поток, не справляется с ним. Пока вы это не испытали, понять смысл, значение этих слов невозможно. Так много энергии на 17 ступени, что вы не можете с ней справиться. Это еще называют испытанием медными трубами. Медные трубы, это не обязательно, когда вас все превозносят, и вы на самом деле там на каком-то пьедестале стоите, вы звезда, вы там кто-то. Не всегда бывает так. Бывает и так, конечно, тогда испытание медными трубами особенно такое. Тяжелое на самом деле, да? А бывает, когда э, вы сами себя на этот пьедестал ставите, больше никто, ну или там, может, один, два, три человека, да? кто вас еще там наблюдает. Но в первую очередь вы сами себя ставите на этот пьедестал, и вас прямо распирает всего. И вы не можете ничего с этим поделать. Слишком много этой энергии. Реально вы не можете с этим справиться. Да и не хотите, потому что, ну, классно же, чувствовать себя всемогущим, чувствовать себя свободным. Я сейчас немного с таким сарказмом говорю, да, Наверное, это неправильно, тут сарказм неуместен. В общем, так, э, имейте в виду, дело ваше, конечно, свободу выбора никто не отменял, но я просто призываю, прислушайтесь к своей душе, если вы чувствуете вот эту колоссальную энергию, если вы чувствуете свои колоссальные возможности, причувствуйтесь, почувствуйте свою душу, и осознайте, что все это было вам дано Богом. Или как хотите, называйте мирозданием, сущим. Как хотите, называйте. Абсолютом. Это не ваше. Вам не принадлежало и не принадлежит. Оно не принадлежит никому. Это дано вам как дар. И если вы будете наполнены благодарностью и любовью за это, то вы будете этот дар давать другим людям, также, чтобы они стали свободными, чтобы они освобождались от иллюзий, от иллюзий своей драмы жизненной, от иллюзий своих ограничений. Но не через беспредел, что «А, делай, что хочу. Нет. Не через беспредел, а наоборот, часто через смирение. Через принятие, глубокое-глубокое принятие своей какой-то боли, травмы, жизненной драмы, какой бы то ни было еще. Вот через это человек проходит, вот в это погружается, через это проходит, выходит к свету и свободе. Это не просто слова, и это бывает не только на пути родных душ, а на пути, то есть на сеансах исцеления. Вот это люди очень-очень часто проходит в 90% случаев, когда я провожу эти сеансы, человек проходит через свою проблему, через свою боль, иногда испытывает очень большую боль и говорит, «Я больше не могу». Андрей, невероятно больно. Я говорю, надо пройти. Проходим через эту боль и выходит потом к своему собственному изумлению, выходит к свету и говорит, вот, все, свобода, любовь, свет. Вот для чего все это нужно. Для того, чтобы вы потом людям несли эту свободу, свет, освобождение от иллюзий, освобождение от их проблем чтобы они развивались, расширялись, чтобы они чувствовали счастье, чтобы они жили и были счастливы. Хотя бы, но чуть-чуть побольше счастливы, чем раньше, чем до того, до встречи с вами. А еще лучше, если бы они действительно обрели эту полную свободу. Это требует очень аккуратного отношения. Очень, очень мощный, очень мощный поток энергии, любви, Силы, мощи, мощь, человек чувствовать в себе невероятную силу. И с этим потоком не всегда справляется. Необычайную свободу, парение, экстаз, расширение, как будто изнутри все разрывается, внутри огонь кипит что-то какое-то наваждение, наверное, меня приворожили, либо я что-нибудь не то съел. Отлично, великолепно, много любви. Двенадцатая ступень. То вы его любите больше жизни, то ненавидите, убили бы его, пришибли бы на месте. Он чувствует колоссальную радость, он смотрит на все вокруг, и все у него вселяет радость, счастье, оптимизм, ему хочется смеяться, прыгать на пути родных душ, Мало не бывает, <смех> ничего мало не бывает, слишком много любви.